Всем привет! С вами я, Ирина Быстрова. Сегодня поговорим о товарах, заказанных на Алиэкспресс. Многие знают этот сайт, но еще и многие боятся с него делать заказы. По крайней мере, мои знакомые выдвигали такие опасения, что то товар не могут найти, то зарегистрироваться, какие-то проблемы бывают, то боятся какие-то ну, более дорогие вещи покупать. В общем, нет уверенности. Либо некоторые вообще шокированы тем, что на Алиэкспресс можно купить даже телефон. Вот хочу развеять некоторые опасения и рассказать, какие товары приобретала я. Я пользуюсь этим сайтом уже с мужем, ну всей семьей, да, уже более полутора лет. Только положительные эмоции. Единственный минус этого сайта то, что если вам что-то нужно срочно, то это, конечно, не туда. Потому что доставка иногда затягивается до да. месяца полутора. Но это бывает крайне редко. В основном 2-3 недели, в принципе, получаем товар. Что я покупала? Ну, это, конечно, не весь перечень, естественно, наших приобретений. Вот такие вот, буквально еще недавно заказывала я ягодки. Ну, это для фоамирановых всяких украшений, ободков. А, вот такие. Вот такие маленькие тычиночки, тоже разноцветные, очень приятненькие. Еще пока не делала с ними ничего. А, естественно, я выбираю самые, либо самые дешевые, ну то, что естественно дешевле, чем в наших интернет-магазинах, либо товары со скидкой. Вот этот телефон я, мне муж приобрел тоже Смартфон на Алиэкспресс, потом себе приобрел. Сейчас вот сыну ждем, когда придет. Но это из таких, из крупных, да, покупок серьезных. Тут тоже еще тычиночки. А клеевой пистолет тоже на Алиэкспресс покупали. Очень удобный с терморегуляцией. А, кстати, когда заказывали клеевые вот эти стержни. Что-то там перепуталось Это по поводу гарантий да, На сайте Прислали нам черные стержни Я даже не знала, что существуют абсолютно черные стержни ну, Для клея да, Клеевые Написал муж продавцу И без дополнительных Каких-то оплат и наших Телодвижений Нам бы просто были высланы Нормальные Те стержни, которые мы заказывали Предусмотрено там и возврат денег, если, допустим, товар где-то затерялся, не дошел. В общем, с этим все проблем нет. Что я еще заказывала? Ну, вот причинки. Кстати, когда я нахожу какие-то вот рукодельные такие вещи со скидкой, с какие-то дешевенькие совсем, я очень часто ссылки выкладываю на своей страничке ВКонтакте. Поэтому, если будет желание, можете зайти. Там наверняка еще остались старые ссылки какие-то. Ну, либо вот заказать то, что я заказываю. Вот такие круглогубцы. Это для бижутерии, для вот эти колечки хорошо загибать бульки вот эти для цветочков заказывала здесь у меня фольга имитация сусального золота причем это 100 листов 15 на 15 Ой, стоит что-то чуть больше 100 рублей я могу конечно сейчас немножечко наврать но когда я смотрела в на наших интернет-магазинах, это где-то 25 листов, стоит около 400, ну, меньше 350 не найдешь. Поэтому, конечно, я, я все хочу попробовать задекупажить что-нибудь вот такое с золотом. Вот такой дырокол для скрабукинга. Макетный нож с насадками, тут еще пять съемных лезвий, очень хорошая штука, вырезать из фоамирана что-то для скраббукинга, ткани, тоже мечтаю в скраббукинг. Тут три ткани, по-моему, одного фасона, Это комплементарные ткани, вот. один рисунок, второй рисунок и третий рисунок тоже что-то около 100 рублей вот это вот была вся штучка это для машинки швейные шпульки потому что иногда бывает неудобно тут 50 штук бывает неудобно намотаешь одну нитку требуется уже другая вот я хитрю чтобы сверху не наматывать 250 ниток на одну шпульку вот так это акриловый ролик для раскатывания полимерной глины. Это экструдер для полимерной глины в разной форме. Это выдавливается. Что тут? Но это, конечно, не вот я говорю неполный перечень товаров, и гораздо больше. И не бойтесь, я сейчас расскажу, как настроить поисковик. Вот такой у меня еще есть мини дырокольчик Тоже оттуда. Сейчас расскажу, как проще сделать заказ. Итак, прежде всего нам, конечно, необходима регистрация, но она вам необходима тогда, когда вы соберете что-то заказывать. Если вы хотите просто поглядеть, что предлагает сайт, вам регистрация не нужна. Просто набираете AliExpress, находите сайт. Вот здесь я открыла категории товаров. Одежда, телефоны, детские товары, ювелирные изделия, часы, компьютеры. Муж очень много для компьютеров всяких штучек интересных заказывал. Лампа освещение, обувь. Обувь, одежду я не пробовала покупать. С этим у меня как-то не люблю я это. Мне надо пощупать, потрогать. Но есть любители покупать по интернет-магазинам. Игрушки, хобби, в общем, даже мебель Смотрите. Выбираем категорию товара, которые нам, например, интересны. Нажимаем Найти. Ой, боже мой, игрушки-игрушки. Где хобби? Мы можем не выбирать категории товара, можем конкретно в поисковик забить то, что нас интересует. Что нас интересует? Ну, к примеру, пускай будут причин коченки для цветов например да вот кстати вот они кстати вот они выпали нам нужно сейчас настроить поиск что я обычно нажимаю то есть тут вы можете выбрать конкретную цену которая вас интересует меня интересует бесплатная доставка потому что, что ограничивает, например, мои заказы на, в наших интернет-магазинах, то, что я не могу, например, выбрать, надо покупать, короче, много. Не могу выбрать товар за 150 рублей, заплатить за доставку 250, и какой смысл, да? Здесь я могу выбрать любой товар, не платить за доставку ничего. Доставка приходит по почте, приходит извещение, как обычно, прихожу на почту с паспортом, получаю все. Здесь рейтинг продавца, то есть отзывы покупателей. Если вас это интересует, это не обязательно нажимать. По штучно, только поштучно, то есть не будут предлагать товары оптом. Если вас это интересует, значит выбираете. Что еще? Допустим, ну тут товары достаточно дешевенькие, но, к примеру, вот смотрим, первое... Цена у нас 96 рублей тычинки, да? Если нас в этой категории это все устраивает, значит мы оставляем. Но мы можем настроить, чтобы цена показывалась с минимальной. Вот здесь нажимаем цена, и у нас получается вот смотрите 23 рубля в нашей категории первый товар. То есть таким образом я настроила э, поиск, и теперь уже просматриваете все товары в этой категории и ищите то, что вам вас интересует на что дальше обращаем внимание дальше обращаем внимание вот на эти значки когда мы нажимаем на картинку у нас открывается более подробная информация да вот смотрите здесь медальки здесь кристаллы кристаллы кристаллы от 1 до там 5 наверно здесь тоже медальки и еще мы можем увидеть с вами корону то есть это рейтинг продавца. Сейчас поищем корону, чтобы показать вам. Чем больше продавец продал вообще товаров в своем магазине, чем дольше он существует, тем выше его рейтинг. И чем больше у него было продаж, тем вот этот значок меняется. То есть вот смотрите, одна, один кристаллик, вот написано 950 покупателей. 5 кристалликов, 12 тысяч покупателей, положительных отзывов 97%. То есть это может успокоить при каких-то... Здесь вот топ-продавец при наличии одного кристаллика, ну, видимо, вот как-то 99 положительных отзывов. А здесь вот 5 медалек, 208 всего покупателей. В общем, если, я думаю, что это не так принципиально, если, допустим, вот какие-то дешевые товары. Другое дело, когда заказываешь телефон за несколько тысяч, конечно, хотелось бы, чтобы, ну, немножко, наверное, спокойнее. Я не встречала тут каких-то обманов, потому что такие продавцы здесь просто не держатся, они сразу находятся и исключаются, я так понимаю сайта здесь только самые продавцы очень переживают всегда пишут как там пишутся разные сообщения в общем они очень всегда болеют за доставку за положительные отзывы так что в этом плане по крайней мере у меня проблем никогда не было никак не могу найти коронку но скорее всего может быть не такие Другой товар, может быть, найти. Будет проще в другом товаре коронку. Так. Давайте какой-нибудь... Какой-нибудь другой товар. Например, тот же телефон. Наберем. Хочется вам показать. А, вот корона как раз. Вот видите, одна корона, три короны. То есть это уже самые такие продавцы, у которых много-много-много продаж, много положительных отзывов. Видите, тут все пять звездочек. Вот по таким критериям вы можете выбирать продавца. Либо просто выбираете товар, который, вернемся к тычинкам, они нам роднее. Тычинка. <м quelqu 'un> так, все настроили, допустим, вот так. Так, и по цене. Так, выбрали товар, который нас интересует. Ну возьмем вот эти пять кристалликов. Если нас устраивает товар, устраивает цена, устраивает все, контролируем дальше, что у нас бесплатная доставка есть. На данный товар сейчас 45% скидка, осталось три дня еще. Очень хорошо. Выбираем цвет наших тычиночек. Дальше, что мы можем покрупнее можем рассмотреть? Наводим курсор, курсор на картинку и просто увеличиваем ее. Дальше. Расчетное время доставки 15-50 дней. Доставка в срок до 90 дней. Но это на, на крайний случай, если я так понимаю, какие-то проблемы там с доставкой. Будут, то вот, может затянуться до 90 дней. Так, дальше мы читаем подробнее описание товара. Тут какие-то картиночки. Дальше описание. Покрупнее какие-то варианты, да, чтобы вам сориентироваться было проще. Здесь, Дальше возвращаемся выше. Что нас еще должно интересовать, это отзывы. Вот здесь 16 отзывов. Нажимаем и читаем плохие головки упаковано было плохо это Та так -та. быстрая доставка товар соответствует описанию заказывайте ну как всегда сколько людей столько и мнений но смотрим чтобы основная масса отзывов была положительной можете приобрести сейчас можете добавить корзину оплатить позднее можете просто добавить мои желания это такой список который будет накапливаться сколько вы туда будете класть столько там будет складываться так сказать для чего он нужен? Может быть, вы просто не хотите потерять этот товар из виду и когда-нибудь потом его заказать. Либо э, к вам будет приходить информация, когда вы будете открывать свой кабинет. Там всегда написано, что, ну, как, допустим, в вашем списке желаний есть товары со скидками. То есть появилась скидка, и вы в этот список можете пройти и дождаться какой-то скидки, приобрести его со скидкой. Какие еще есть удобные штуки? Еще, если вы установите мобильное приложение AliExpress на свой телефон, то вы можете заказывать еще с дополнительно 1% скидки. Почему-то вот так у них сделано, что если заказываешь с телефона, то еще 1% скидки. Для того, чтобы искать, естественно, удобнее на компьютере, по крайней мере мне. Монитор большой, все удобно. да? А заказать с телефона заново искать все одно и то же не будешь, потому что телефончики маленький экран, ну, как бы не, не очень удобно. Поэтому есть вот такая интересная фишка. Видите, под ценой вот значок QR-код. Просто туда ничего не нажимаете, просто наводите курсор. И э, сейчас я открою приложение свое на AliEx, AliExpress на телефоне. Вот открыли QR-код на экране. Теперь открыли приложение AliExpress, видим вверху тоже значок QR-код, нажимаем его и наводим вот, наводим на тот, наводим на наш QR-код на экране, ну чего, Так, он его находит. Вот смотрите, вот тот же самый тычинки 3694, тут 3758. Можете также либо в желание добавить, либо оплатить, прям заказать и положить в корзину, допустим, с мобильного приложения. Вот такая удобная штука. Что еще? Когда будете регистрироваться, пишите все имя, фамилия и отчество обязательно. Обязательно отчество. Латинскими буквами. Вот. Не забудьте написать отчество. Там нет графы отчество, по крайней мере, не было до этого. Но его нужно вписать. Там же, где имя, пишете, там и пишите отчество. В принципе, я думаю, что я все вам рассказала, показала. Решать вам. Если будут какие-то вопросы, на которые я смогу ответить, можете их задавать. Приятных вам покупок. Встретимся в других видео. Всем пока!